Интересные образцы. Не подъемные, конечно. Ну Но мы сейчас тоже туда пойдем. Что Володь заросло все? А вот здесь вот не тропинка? Она ведь здесь идет. Там и тут. тут. До да нынче воды полно, конечно, даже а? здесь столько лили. Вот тебе. Прошел. Вот тебе и тропа. Ну так вот она и видит. Ее не видно уже, видишь? Где она? Эй! Где тропа? Я не О! Ну твоё! Где? А, вижу, да, есть. Клюква есть. Люква есть. Ну, она здесь крупная. к Крупная здесь, говорю? А. Люква. Нет, там вкусно, Там у озера клубне. Да? Да. на кости похоже на -мо. Ну что, проходим? Да. Ну да. ладно. блядь, А зачем ты ее оставил бы? Надо было... Надо... Ой. Ой. Вот сюда не ступайте, а тут нильте, нильте топка. Один раз Ну вот он, что тут метров двести осталось. Как говорят, слава богу, добрались. Вот это живо идет. Кварцевая. Здесь можно вот в тувалах копаться. Фух, о какая канала большая. Да. Плановые разработки, да? ага, ага. Кто-то трудился, старался. Тут вообще серьезно. опять переросли на березке. О, вот старое поваленное дерево. Когда с разведкой ходишь, не упускай возможность копнуть корень этого дерева. Видно, что кварц есть. Кварц есть. Вот корочка холцедона сверху. Можно жилку искать. мы пойдем на другую сторону острова. Настоящие герои всегда идет обход. Вот. Еще на какую-то попали жилу. Это вторая уже идет параллельно. What? The да, Поговорочек такой интересный. Да, ладно, попробуем, посмотрим, что здесь. А, вон она, жилка пошла. Когда ищешь какую-нибудь жилку, непременно проверять нужно упавшие деревья, хоть и на раз. Тут и ногу сломать можно, что тут натворило, вот, тут надо посмотреть. Там болото дальше. Ну вот, ничего интересного. Вот смотрите, кварц. Вот тоже интересный такой перелифтик с красным. Надо взять, наверное, его дома посмотреть. Да, интересный камень. Вы моем дома. меньше тоже что-то вроде холцдоновой корочки Вот-вот-вот. Надо вообще красный с чем-то перелифт. Ладно, пока камеру выключим и попробуем накопать. Ну, удачно. Смотрите, какой перелив интересный. Здесь вот даже зеленый красный цвет есть. О, из Турца. Здесь вообще он красневющий. Вот тоже. О, красивый будет камень. Вот здесь, видите, какой рисунок, тоже необычный, не как шайтанский перелив. Тоже симпатичный рисунок. Фу. целый лесоповал. Сил нет уж ходить. Но он там тоже. Дерево поваленное. Надо проверить. Быть. Пора потихоньку к машине двигать. От багульника уже голова дурная стала. Везде тут его. А едет? Обычные бревнышки ягоды, толстый проволока. Вот сейчас тоже может застрять. Не, он нормально, на бревно заехал. На бревно заехал. Не что скажу.